Привет! Я Мила Филиппова, Южная Флорида, море, океан, солнце, песок. Это я, Мила Филиппова, Южная Флорида. Сегодня я расскажу вам очень кратко и быстро, как я в домашних условиях окрашиваю волосы, точнее, корни волос, чтобы закрыть, чтобы убрать эту противную седину. И на это у меня уходят две минуты подготовки ингредиентов на моем туалетном столике в ванной комнате, один час сидеть с окрашенной головой, в это время делая все, что душеньке захочется или все, что нужно по расписанию сделать вам. И третье – это безумная экономия. Например, мои корни требуют окраски каждые три недели. О май гаш, три недели. В салоне, в хорошем салоне, цена будет от 130 и выше. со so, я экономлю, по сути. Хорошую сумму денег каждые три недели. Вперед, ребята, я показываю, как это сделать. Да, забыла сказать, это результат окраски. И я просто немножко волосы выпрямила в течение двух минут. Две минуты на выпрямление. Но в видео вы увидите волосы после окраски, без выпрямления, и это с выпрямлением. Какой вариант мне нравится больше? Оба. А вас я просто попрошу, пожалуйста, оставьте комментарий внизу, какой вариант вам нравится больше, без выпрямления или с выпрямлением. Помните, помните, очень важно, экономия денег, экономия времени, и доступность и комфорт при окраске. И главное, вы можете это... Глаза не накрашены. <смех> Немножко, правда, положила блеск на губы. И вот эту привилегию, я бы сказала, того, что я могу позволить себе и чувствую себя совершенно в своей коже без макияжа и без кучи потраченного <смех> времени на... после того, как я начала и завершила свой 30-дневный челлендж «Бега на океане». Вызов самой себе естественный макияж. Посмотрите, ноль um, праймер или кремов, фаундэйшн, um, zero косметики на глазах, немножко, только немножко блеска на губах. Да. Волосы после мытья естественным образом так называемый air dry и нанести more live-in conditioner, кондиционер, который остается в волосах. Я покажу вам. Если вам интересно, напишите мне в комментариях, хотите увидеть мою большую полку в ванной комнате с уходовыми средствами для волос. Я помню, напишите, хотите ли увидеть. Я с удовольствием покажу. Результат абсолютно довольный. Сэкономила кучу времени. Этой окраски мне будет достаточно только на 3-4 недели, потому что волосы растут очень быстро. Ну, просто как будто я их поливаю водой. И через четыре недели повторю свою окраску. Надеюсь, вы сможете делать это в домашних условиях без чувства а, это не так хорошо, как в салоне. Это также хорошо, как в салоне, и даже лучше. Дорогие мои, если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал и поставьте ваш лайк. Для меня это очень важно. Вам понравилось это видео? Я думаю, да. Подписывайтесь.